Здравствуйте, меня зовут Матвей Бухарцев. В этом видео я расскажу, как подавать документы в ВУЗ онлайн через госуслуги. Для начала скажу, что моя учетная запись подтвержденная. Возможно, это как-то влияет на подачу документов. Пока не знаю, я буду подавать документы в первый раз, и вы увидите процесс подачи вживую. Начнем с того, что перейдем на главную страницу сайта и увидим услугу поступления в ВУЗ онлайн прямо на доске объявлений. Можно нажать на эту услугу здесь или набрать услугу в поиске промотаем долгую загрузку и окажемся сразу на странице подачи заявления на поступление в ВУЗ. Итак, что тут нужно сделать? Для начала, наверное, нужно добавить предмет. Да, добавить предмет ЕГЭ, который вы сдавали. Дальше нужно найти ВУЗы и выбрать из пяти ВУЗов по три направления в каждом. Чтобы не было вам скучно, я э, несколько ускорю этот процесс, но можно заметить, что как только я выбираю несколько направлений, они по какой-то причине обнуляются, здесь, видимо, ошибка сайта. И как только ты вбиваешь новый поисковый запрос при выборе вуза, все предыдущие выбранные тобой специальности и направления каким-то образом обнуляются. Как это происходит, непонятно. Я щелкнул и выбрал новое направление, а предыдущие два куда-то исчезли. Вот, у меня сверху написано «Выбрано одно из трех направлений подготовки». Теперь я открываю то, что я выбирал перед этим, и они все равно вроде бы выбраны. Хотя они не выбраны. Очень странно, придется вместо того, чтобы искать все направления по очереди, выбрать их на одной странице поисковой выдачи. Выбрал я четыре вуза, теперь следующая проблема — «Индивидуальные достижения». При указании аттестата в качестве индивидуального достижения не требуется прикрепить никакого документа. А при указании в качестве индивидуального достижения итогового сочинения требуется прикрепить какой-то документ, который подтверждает итоговое сочинение и если ничего сюда не загрузить, то кнопочка «Добавить» неактивно. Если мне кто-нибудь подскажет, что нужно было сюда загрузить, буду благодарен. Под перенесемся во времени. Я нашел среди предметов, которые можно выбрать в качестве экзамена. Э, такие пункты, как сочинение и изложение. Я помню, что писал итоговое сочинение. Возможно, это был экзамен, и я выберу сочинение. В качестве результата, может быть, будут какие-то баллы. Возвращаемся к индивидуальным достижениям. Как выяснилось, сюда можно перетаскивать только файл э, не более 5 мегабайт и только один. То есть я, например, участвовал в нескольких олимпиадах, и мне придется по очереди загружать каждый, если у меня файл с подтверждением грамотный какой-то занимает больше 5 мегабайт, то мне придется его сжимать с помощью специальных конвертеров в интернете. Если вам интересно, можете посмотреть, какие еще индивидуальные достижения можно внести в базу. Для этого поставьте прямо сейчас видео на паузу. Идем дальше, нужно заполнить персональные данные. Я некоторые из них замажу, кибербезопасность как-никак. Но вот, например, я не внес электронную почту и адрес регистрации при регистрации на госуслугах. Как выяснилось, эти поля заполняются автоматически, и вручную их заполнить я не могу. Поэтому я сейчас перейду в личный кабинет, изменю там все нужные поля, и только после этого вернусь, обновлю страницу, и вуаля. Кстати говоря, техническая поддержка у них не отвечает, как мы можем заметить, в правом нижнем углу. Задать вопрос нельзя. Приступим к заполнению полей об аттестате. Кто знает, где серия у аттестата, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вбил весь номер в поле номер, и претензий к этому вроде не было. Пока. Дата выдачи, образовательная организация. Загружаем файл скана аттестата, все-таки он пригодился. проставляем все галочки и ждем. Логотип такой мигает минут пять, наверное, у меня. Я не знаю, что делать. Обновлял страницу. В общем, сейчас просто заново зайду. Вот такая страница появилась. Заявление получено ведомством. Я сейчас настрою, чтобы уведомления по заявлению приходили на электронную почту. И надеюсь, что все хорошо. Итак, выводы. Видео получилось минут на пять. Занимался я подачей документов несколько часов. Постоянно что-то вылетало, что-то не работало. Не очень советую пользоваться этим сайтом, но все-таки мне кажется, удобнее подать один раз в 4 вуза, чем в каждом из вузов, регистрироваться и подавать документы отдельно. Спасибо за просмотр. Для вас проходил этот квест Матвей Бухарцев. Пока.